Просто оп, вниз, подпрыгни с коленом. Да. Только не корпусом крути, а бедро Смотри, просто оп, вниз. Мя... Не кру... Эта нога не крутится. Смотри, мягко сделаю. Корпус не крути. Вот. Оп. Давай. Да. Видишь, опять нога разорвала. Хорошо. А теперь послушай. Подпрыгни вниз. Только. Оп, чуть-чуть вверх и вниз. И присядь коленом. Во. Вот он. Сверх -то. Отлично. Смотри. Оп, чуть-чуть. Вверх и вниз коленом присядь. Давай еще. Вот. А теперь с ударом тоже самое. Делай. Во! Только вот, то же самое, что ты делал с коленом. Давай. Ну опять, зачем ты сам держи? Ты только что что сделал мне. Смотри. Посмотри на меня. Ты только что сделал. Просто подскок вниз с коленом. И все. Вот то же самое, подскок вниз с коленом. Да, да, да. Ближе будет, не надо далеко, будь ближе. Короткое движение. Подпрыгни вниз коленечком. Умница. Вот. Только левая нога не должна крутиться. Чуть-чуть mm -hmm. дальше. Да-да-да-да, оп, крути в колено. О, молодец. Вот уже лучше. Крути. Видишь, у тебя насколько здесь опережается. Не надо. Ты садишься вниз, вниз, и по колено пошло вращаться вниз. Во, а плечики вот тут перевернул. почти. Да, да, да, да. Направление верно. Правую ногу правее. поставь. Во, правую ногу правее поставь, говорю. Мало. Во, вот и все. Крути, пять.